На небесах нет больше радости, как радость от того, когда кается один грешник. Все небо оно ликует, все небо торжествует в великой радости, когда один грешник отвергается от этой жизни, отвергается от этой греховной жизни и прилепляется к Богу, и следует за Иисусом Христом в чистоте и святости, когда он отрекается от своих грехов когда он поворачивается от своих грехов, когда он больше не грешит, но живет свято. И на небе, поверьте, больше радости, когда кается один такой грешник, чем те 99, которые утверждают, что они уже спасены, которые говорят, что они уже посажены на небесах со Христом, только лишь потому, что они ходят в своей церкви, но они продолжают свои греха. Они продолжают в своих грехах и они погибнут. Они погибнут и не закончат в аду, если они не раскаются в своих грехах. Если они не обратятся, если они не отлепятся от своих грехов и не прилепятся к Богу, к Иисусу Христу, то их ждет погибель, вечная погибель. Ты можешь десятками лет ходить в свою церковь. Ты можешь строить эти церкви. Но это тебя не спасет. Если ты грешный, если ты грешишь, если ты всем сердцем не прилепился к Богу, ты погибнешь. Потому что если ты грешник, если ты живешь в грехе, то Господь не может с тобой говорить, Бог за грешниками не сообщается. значит ты не любишь Бога, значит тебе нравится этот мир, тебе нравится грех, но когда ты влюбишься в Бога когда ты прилепишься к Богу, ты не будешь хотеть грешить, потому что грех, он тебя отлепит от Бога. Твой грех, он тебя разделит с Богом. Вот почему праведники они не грешат, они любят Бога, они хотят с Ним проводить вечность. Но те люди, которые уже уверены о себе, что они спасены, что они уже посажены на небесах, но они продолжают свои греха, они не слышат голоса Господа только лишь потому, что они грешат, они погибнут, если не покаются, если они не отлепятся от своих грехов и не прилепятся к Иисусу Христу, они навеки погибнут в аду. Нет больше радости на небесах, как когда кается один грешник который отворачивается от своих грехов и больше никогда к ним не возвращается. Покайся, иди и впредь не греши. Да благословит вас Господь наш Иисус.